Эй, Соля! Рассказывай, что хотел. Ты мне нужен, могу я тебя призвать. Не сейчас, вот я в поисках солнца. Хорошо, так найди его и поставь знак призыва. Я бы хотел, но не могу его найти. Что ты имеешь в виду, под не могу его найти? Не могу найти, тут темно. Что значит тут темно? То и значит совсем темно. Тогда иди к свету. А хорошо, хорошо, не надо так кричать. Все еще темно. Что значит все еще темно? Это значит все еще темно. Тогда пройди в другое место. Все еще темно. Где ты сейчас? Я окружен тьмой! Какой еще тьмой? Тьма, а где без? Почему ты ищешь солнце в безе? Иди ты нахуй! Hello? озвучено скрим!